Здравствуйте! Сегодня я приобрела в буценочке вот такой дендробиум нобели. Хорошее отсвевшее растение с налитыми бульбочками и тремя маленькими ростиками. Когда я сняла с него пакет, то первое, кто меня встретил, это улитка, успешно ползавшая по этому болоту. Наверное, придется перерасаживать растения. Посмотрим еще наличие улиток и корневую систему. До свидания.